Сегодня мы будем готовить борщ из свежей крапивы и щавля. Молоденькая крапива. Нужно брать верхних 4 листика. Тогда она будет самая нежная и самая полезная. Я нашел дикий щавель. Не знаю, какой сорт у него, но он очень вкусный. Листики нежные, красивые. Шикарно получится. Я знаю, как он называется. Как? Конский щавель. Ух ты, как хорошо. Чесночок молоденький. Что-то у тебя. Китухи яйца нанесли. Хо -хо -хо. Класс. Доброе утро. Спасибо. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы будем готовить борщ из свежей крапивы и щавля. Все это собрано в дикой природе, в лесу. Все, что мы смогли найти в это сложное время, мы нашли под ногами. Мы только купили вот небольшой пучочек укропчика, чесночок рос на земле, дикий щавель и крапива. Борщик будет очень вкусный. Для борщика я буду использовать тушенку. Эта тушенка, сделанная в военное время, я ее сделал сам из свинины и утиных пупиков. Очень вкусная. Я заливаю эту обалденную тушеночку водой и получается классненький бульон. Очень хорошее жилье. Она настолько вкусная, что ее просто я бы хотел есть ложками. А сейчас я займусь крапивкой. Чтобы крапива не обжигалась, ее нужно залить китоточком. Ой, какой аромат пошел. Класс. Буквально полминутки-минутку крапивка полежит в горячей водичке, и она перестанет обжигаться, ее можно, можно будет спокойно разделывать и использовать. Очень интересное сочетание. Картошка, морковка, лук. Прошлогодние, старые. А крапивка, чесночок, щавлик уже этого года сейчас делаю заправку для и скрапивы на сковороду я вылил немножко растительного масла и теперь добавлю небольшой кусочек свиного смальца будет очень вкусно здесь закипает уже картошечка для борща сначала подвариваю картошку а потом уже добавляю тушеночку Лучок вот так подзолотился, уже начинает прихватываться. И именно только сейчас я высыпаю морковку для зажарки. Особых пропорций нет. Каждый раз, когда мы делаем борщ или суп, немножко больше одного компонента, немножко меньше другого, и все время получается разный вкус, но очень аппетитно и вкусно. Из крапивы я использую только листики. и так. В любой форме их режу. Они уже очень нежные и не кусаются. Секретик. Немножко верхушек укропчика я оставлю для того, чтобы украсить борщ из крапивы и щабля. Корешки я оставляю, чтобы их отдельно скушать, а листики мелко режу. Яйца режу не слишком мелко, потому что они при мелкой нарезке растекаются в борще и будет некрасиво. Зажарка уже готова. Тушеночку в картошку я тоже добавил. Как бы все уместить? Всегда получается компонентов больше, чем кастрюлька. У кого точно так получается, друзья, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вы выходите из этой веселой ситуации. Борщик готов, он уже слегка настоялся. Пока он остынет, я попробую домашнее сало. Которое я засолил в банке. Очень вкусно. К сожалению, видео не снял, потому что было не до того. А здесь у меня пшеничный дистиллят. Всем мира. Ой, хорошо. Молоденький чесночок. дрожь по телу, божественно. борщик со сметанкой. Ой. Вот это да. М -м, я даже не мог предположить, насколько это будет вкусно. Все естественное, выращенное в дикой природе. М -м -м. Объедение. Хорошо, друзья. Если вам понравилось, как я приготовил борщ со свежей капустой, ставьте вот такие огромные, огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал и помните: кухня – это самое спокойное место.